Здравствуйте, уважаемые! Итак, сегодня у нас не кулинарный ролик, как это обычно бывает у меня на канале, и даже не алкодегустация, не алкообзор. Совершенно серьезнейшие вещи. Сейчас я вам расскажу теорию, которую совершенно недавно сам э, придумал. А вы, досмотрев это видео до конца, примите решение, насколько она уникальна. Если она действительно уникальна и имеет место быть и зацепила вас, ставьте лайк. Если вы считаете, что это уже кто-то до меня придумал, я лично по этому поводу не запаривался. Поэтому напишите в комментариях, где вы что-нибудь хотя бы процентов на 80 подобное мне уже видели или слышали. Дайте ссылочку в комментах и ставьте, естественно, палец вниз. Ну вот, на самом деле... Все, что я вам сейчас расскажу, придумал я сам. Нужно смотреть полностью, вникать, запоминать и анализировать. И независимо от того, уникальна моя теория или нет, вы подпишитесь на канал. Вам не сложно, а мне приятно. А если еще нажмете на колокольчик, то будете первыми узнавать о выходящих роликах на моем канале. А теперь, собственно, начнем. Итак, теория дат. На эту теорию меня вдохновила одна девушка и Несколько собак. Ну, не прям так, чтобы несколько, это не какое-то определенное число в целом. Девушка определенная, вполне конкретная, и собаки довольно-таки абстрактные в целом. Если меня на что-то вдохновляет девушка, это хорошо, значит со мной все в порядке. Если во вдохновении задействованы собаки, то стоит задуматься, но тут сразу же резко возвращаемся к пункту номер один. А, нет, все нормально. Собаки стали лишь второстепенным и усилили. все нормально. Итак, переходим к теории. И теория в том, что есть огромная разница между днем рождения и датой рождения. День рождения абсолютно не постоянное число, а дата рождения – это то, что стоит у вас в действии рождения, паспорте и на вашей могильной доске. К сожалению, это так. Причем здесь собаки, ну, мы начинаем. Это началось с детства, глубокого детства, когда я узнал, что год жизни собаки приравнивается к семи годам жизни людей, как-то вот так вот. высокосный год, год в котором 366 дней в году, а перед ним 3 года по 365 дней. То есть земля набирает обороты и которые выплевываются в целый день, 366 это я максимально доступно объяснил, там, в общем, точное понятие високосного года и почему оно так происходит, загуглите вас ведь не забанили. По итогу, нужно два условия для работы этой э, теории первой части, итак, пер, первое условие, дата рождения этих людей, которых мы будем рассматривать, должна быть не позже 27 ноября. И зачатие их должно произойти до 21 февраля. Мы рассматриваем сейчас високосный год. То есть люди, родившиеся в Високосный год, до 27 января, подпадают под эту теорию. Их зачатие происходило до 21 февраля этого високосного года. То есть нужно, чтобы в их срок жизни попало 29 февраля. Теперь. Имея эти данные, мы можем апеллировать ими как-то и рассчитываем следующим образом. Получается, один год жизни человека, родившегося в високосный год, до 27 ноября именно, да 366 дней. То есть, собственно, как длина високосного года. То есть, он в утробе провел дольше и рожден, и жизнь его дольше. То есть, мы знаем дату рождения человека високосный год, и теперь нам нужно выяснить его день рождения. И его день рождения, учитывая, что года-то по длительности меняются в ходе его жизни, нестабильное число. Соответственно, его день рождения тоже будет нестабильным числом, и он будет меняться ходом и в, э, жизни количеством нестабильных э, високосных годов. То есть вот этот вот период, э, где три года не високосных, один високосный. Будут влиять на, на день рождения человека, родившегося високосный год. Каждые три невисокосных года, день рождения человека, родившегося високосный год, до 27 ноября, будет сдвигаться на один день. А високосный год сдвигаться не будет. Соответственно, каждый вот этот вот период будет давать плюс 3 э, дню рождения. Чтобы было понятнее, рассмотрим пример. Берем человека, чья дата. Рождение 88 например, и дата рождения 9 октября – 1988 Соответственно, считаем, когда у этого человека будет день рождения по данной теории. Соответственно, и сдвигается, да? И считаем таким образом – Нужно ему прожить 366 дней. Его день рождения следующий год невысокос. Соответственно, следующий день рождения у него в 1989 году переносится на день. Становится 10 октября. И так далее, и так далее, и так далее. Плюсуем, плюсуем. То есть 32-летие данный человек должен праздновать не 9 октября 2020 года, а 3 ноября. Потому что 8 периодов по 4 года, где каждый из них, по 3 дня, это сдвигает день твоего рождения на 24 дня. Получается 9 октября плюс 24 – 3 ноября. Также каждый может посчитать сам себе по этой формуле. Очень простая формула. Просто передвигаешь, передвигаешь, високосный не двигаешь и поехал. Для людей, родившихся не в високосный год, год жизни Длительность одного года жизни составляет 365 дней. Соответственно, этот високосный год, который попадается у них на их жизненном пути, сдвигает их день рождения на один. И тут уже нужен более индивидуальный подсчет. Общей какой-то формулы нет, потому что можно родиться за год, можно за два, можно за три. Ну, вот вот так вот от високосного года. Поэтому просто берем любой пример. Например, ну какую-нибудь дату рождения того, кто ну, поближе, чтобы побыстрее считать. Например, 21 марта 2011 года. Человек, родившийся 21 марта 2011 года, свой первый день рождения должен праздновать 20 марта 2012 года, потому что 2012 год високосный, он сдвигает его день э, жизни. Соответственно, и так пошло дальше. Для каждого периода, из, невисоко, из високо, где високосный год сдвигает, сдвигает, сдвигает, сдвигает. То есть здесь наоборот один год сдвигает, остальные все не сдвигаются в датах. То есть, получается, человек, родившийся 21 марта 2011 года, не 21 марта 2020 года празднует свое девятилетие, а 18 марта, так как его. 9 лет по 365 дней закончились и ну, прошли уже 18 марта. Так что вот такая вот теория, каждый может сам прочитать. Те, кто родился в 80-м году, те, кто родился в 84-м, тоже високосные годы и так далее. Также считается просто плюс 3, плюс 3, плюс 3 и двигается в плюс. Чуть более индивидуально нужно считать для не високосных и э, родившихся невисокосный год, где он будет сдвигать. Либо двинется, двинется, и такой момент. В общем, этим займитесь на досуге. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайк. Если эту историю, эту теорию придумал именно я, и вы никогда об этом нигде не слышали, и даже вы часами, если гуглили это все, ставьте лайк. Если она нифига не уникальна даже на 80%, да, там, э, я ее придумал после того, как я кто-то придумал, напишите, кто это, ставьте дизлайк и подписывайтесь на канал, смотрите другие видео с канала. Пока!